Сейчас атомик. И на этот раз идем в повышение, в повышение талии. Сегодня талия 90. Поехали. В для меня такие лыжи непонятны, потому что они по геометрии, по всему, еще. На мой взгляд, попадают в категорию трассовых универсалов, но по конструкции, по тому, как они сделаны, они в нее уже не попадают, потому что они уже попадают куда-то там в тур. облегченные конструкции какие-то, такие спрямленные формы, какие-то такие рокера, ну, вот именно такие, вот именно скитур, какой-то стал, Вот, и не очень понятно даже, чего от лыжи такой ждать в катании. Вот, и сложно действительно ее оценить, потому что не понимаешь, чем ее какими талонами сравнивать вот. но если сравнивать в Абсолюте, у нас от всего и предполагать, что вот Талия 90 я ее там, куплю как трасса универсал то эта лыжа очень своеобразная, ну, скажу, что они однозначно не интересны потому что значит, ситуация у них следующая собственно на трассе они не рабочие вот, они не рабочие, потому что они облегченные, они очень жесткие, торсионно-дубовые вот, никакой динамичности в них нет, никакой пружинности в них нет, эластичности в них нет, соответственно, комфортное катание у них возможно только резаной дугой и то только по определенному по подготовленности трассе. То есть, это должна быть не очень жесткий снег, это должен быть там не совсем разбитый снег, то есть, такой хороший, ровный, такой средней жесткости снег, управу, утрамбованный. Вот, в нем они идут хорошо и вообще их конек это вот их резаная дуга, длинная, она у них отличная, четкая но абсолютно одно, одноформатная, одного радиуса радиус метров 18 с половиной 19 вот в него в нем они идут но все дальше ни на метр ни на туда ни на суда они не очень хотят вот э, скидывание изменения скорости движения только за счет ухода в классику и в классике они вот собственно безобразны потому что они перецепленные пережёстченные но не гибкие продольно они встречают неровности на трассе и просто пытаются их рубасить и это все рубасить оно прилетает вам в ноги соответственно да на малой скорости они работать не хотят потому что они цепляются за все становятся неповоротливыми вот приходится очень ак акцентированно их разгружать то есть такой гопак стайл то есть вы должны пробрасывать задник именно таким перепрыгиванием то есть такая вот махровая классика вот ну, в принципе, да, если уровень позволяет, техники, то это, как бы даже, не скажу, не проблема, то есть через бугры можно скакать. Другой вопрос, то есть, насколько это нужно и насколько нужны эти жертвы, и что эта лыжа готова дать... Взамен этим жертвам в потере маневрированности, в потере там, комфорта катания а, В общем-то, понимаем, что лыжа ничего в обмен, взамен не дает вообще никак Никакого интересного катания нет То есть это не тот вариант, который вот мы купили себе И немножко мы там между трассом, мы немножко там, там Мы по трассе покатались полноценно Нет, это не тот вариант При том, что а, на удивление в рамках... Этих тестов и на этой же ровной трассе я тестил другую модельку от Атомика, которая была совершенно другой категории однозначно там Freeride Universal, которая по трассе ехала там намного интереснее, чем вот эти вот, так называемые трассовые универсалы. В принципе, мне вообще непонятна логика, зачем делать облегченными трассовые универсалы, я не понимаю этой проблемы, куда их будут носить люди, которые там любят ездить по трассам, непонятно зачем снижение веса, если это приводит еще к снижению эффективности, к снижению динамики и амортизационной эффективности. Ну, как бы, да и к черту, то есть, ну, зачем? Трассовые лыжи вполне могут быть тяжелыми. Они всегда были тяжелыми, они могут быть продолжать быть тяжелыми. Я не понимаю этой проблемы. Зачем, как бы. Но ну, в итоге мы получили номинальную лыжу, неинтересную, никчемную, эффективную, в каких-то никому не нужных моментов, В итоге в катании совершенно ненужную, никому не пригодную. Ну, вот и все, как бы, да. Больше мне сказать нечего. Я не знаю, кому они могут быть интересны, реально. Каким-то, может быть, экспертом, совсем которые там. Ну вот по какой-то специфике вот катают то, как я описал и там, хотя я реально я не понимаю, потому что они работают ни на жестком, ни на мягком ни по ритму, ни, ни почему то есть своеобразная такая лыжа для лыжи, модель для модели модель для каталога вот, ну все, больше ничего про нее не добавлю все, чтобы не пропустить подписывайтесь на сайт, на соцсети следите за обновлениями, пока